Сегодняшняя рубрика заключается в том, что если вы заказали какой-либо товар на AliExpress и он не соответствует описанию и вы хотите вернуть за это деньги. Добро пожаловать на канал Apple Expert. С вами Владимир. Друзья, ситуация проста. Вам нужно просто открыть спор. Но к этому нужно будет прикрепить описание, напишите на английском языке, ну или можете на русском писать, не имеет значения, там переведут. Прикрепите все данные, желательно распаковку записывайте на видео, это будет вообще идеально. Ну и продемонстрируйте нерабочее состояние. Если же это на 50% нерабочее состояние, вы, допустим, вот как у меня ситуация, я вам покажу на примере бинокля ночного видения. Я сделаю запрос на то, что он как бинокль рабочий, но опять же минус в том, что нету той кратности, которая указана, и нету ночного видения. Поэтому я запрошу 50-70%, возможно даже до 100%. Оставляйте товар и остаток суммы. Бывает вообще оставляйте товары полный возврат суммы. Будем отталкиваться от ситуации, и я вам наглядно это все продемонстрирую. Я подготовил минутный ролик, вот он внизу, и мы сейчас будем делать... Возврат. То есть заходим у нас на AliExpress, переходим в наш профиль, наши заказы. Вот именно конкретного. Нажимаете на сам товар. Вот здесь вот ниже видите "Открыть спор". Пускай будет возврат денег и товара. Причина спора. Товар не соответствует описанию. Выбираем здесь наш подпункт. Параметры товара не соответствуют описанию. USD у нас максимально 1289. Так и напишем. 1289 USD. По максимуму. От трех дней до 20 дней все может длиться. Пишем. Товар не имеет зум, который указанный в описании. Товар не имеет ночного видения, как в описании верните полную стоимость он ничего сам не стоит кусок пластика и стекла зум максимум двукратный продавец обманывает вот и все описание прикрепить наш видеоролик то есть загрузить видео загружаем это минутное видео выбираем его идет сжатие нужно немножко подождать пока оно туда вгрузится этого будет достаточно то что мы демонстрируем и все как бы видео не видите не больше чем до двух минут ну или фото до 5 файлов фото не более одного мегабайта все то есть мы ждем пока у нас сейчас прогрузится наше данное видео и после этого мы можем отправлять. Ну вот, друзья, мы с вами дождались загрузки, теперь жмем отправить. Отправляем. Все. Этот процесс нам говорит о том, что спор у нас открыт на полную стоимость. То есть, вот возможно, нам придется от отправить обратно товар. Но скидка продавца 0, все по нолям То есть, в итоге 13-15. То есть, эта доставочка будет 0,26 и нам останется только ждать вот ведется спор можем еще раз нажать и здесь нам продавец будет предлагать какие-либо там оплаты доказательства я приложил описание я приложил все решение продавца будем ждать здесь вам нужно будет только отслеживать и как бы в конечном итоге от 3 до 20 дней как говорится здесь было в описании в инструкции будет решено ну, а я уже сниму этот видеоролик, когда у нас будет процесс возврата, то есть что это будет и какая это будет стоимость. И вот, друзья, смотрите, у меня пришло уведомление. Переходим у нас в сообщения, заказы, жмем на наш возврат, проверить возврат. Нам здесь пишется, что возврат одобрен. Вот с сегодняшним числом принято, обрабатывается. Я думаю, завтра, послезавтра, деньги придут. Сегодня. У нас первое число, а именно в среду я сделал сам запрос на возврат. То есть это прошло 4 дня. Вот как в принципе в какие даже краткие сроки этот вопрос решается. Теперь я отсниму уже тот момент, когда мне придут деньги. И только вечером в субботу я вам показывал то, что было одобрение. Сегодня уже деньги пришли. Вот смс. -очка. Поэтому вот вот эта сумма. Деньги зачислены, как видите. Вы сами все видели, ничего сложного нет, просто э, не забрасывайте, да, вам придется подождать какое-то время, но вы открываете спор, объясняете и как бы возвращаете свои деньги, поэтому не оставляйте. Это так просто, чтобы э, покупатели тоже э, чувствовали за собой ответственность и вы как бы не тратили лишнюю копеечку, вам как бы не повредить. Подписка, лайк, комментарий, прожмите колокольчик, чтобы потом не пропустить мои новые видео. Скоро увидимся!